Так, в этом видео покажу как меняется ремень на трехлитровых дизелях Буккасса. Ремень ТНВД. Ку7, туарех орех, а А6. На А6, правда, маленькое расстояние будет тяжелее. Разница Буга Буна БКС или, допустим, кассы, казба. Есть снятие крышки и снятие ремня. Но принцип остается одинаковым. Вот эти вот щелчки на буге БКС. Берегите, потому что они могут шлепнуться вниз. Отжимаете с одной стороны. Его, конечно, по возможности либо придерживать, либо снять, чтобы он не булькнулся вниз со второй стороны снизу два пластиковых зацепчика укладывает это дело чтобы оно не промахалось далее для того чтобы снять на буге БКС мешает пластиковый коллектор Снимать пластиковый коллектор лично для меня трудоемко. Если его не снять, то ремень вот здесь не пройдет. Я предпочитаю снять балансир ТНВД. На кассе его нет, там легче. Вот эту гайку закруг... закручиваете потом строго по ньютонометрам, потому что иначе она может открутиться на ходу. Балансир, конечно, не выпадет, машина не заглохнет, но ошибки появятся. Как без специнструмента удержать вот этот балансир, чтобы он не крутился с ТНВД? Вставляете ключ, вставляете болт и через разборку вот так вот, допустим, на закручивание придерживаете, на откручивание по-другому, допустим, с этой стороны. Пауза, поставь, сейчас покажу. Желательно две руки иметь, точнее четыре. вставляете по диаметру сюда болт длинный. Для того, чтобы открутить. Напарник вот так подпирает. Вы давите. Потому что, более чем уверен, спецприблуды по типу болгарки для этой штуки ни у кого не будет. Точно так же будете затягивать. Только с другой стороны придерживать. Далее. Приотпускаете на два оборота вот этот болтик. Берете шестигранник и опускаете вниз шестиграник. Выкручиваете дальше болт и снимаете ремень. ТНВД и этой шестеренки. Все. Точно так же одеваете в обратной последовательности. Ремень, балансир. Потом натягиваете вот этот ролик. Натяжитель. Во второй части видео более подробнее. Сейчас я не буду, потому что это дело схематично обозначил. Такой принцип. Потом Хочу предупредить сразу, на кассе немецкая программа Эльза требует стопорить ТНВД, стопорить коленвал, стопорить цепи на распредвале и так далее. Я эту инструкцию не выкладываю. Я делаю так, как делаю. Я делаю так постоянно. Для чего в программе это все требуется? Стопорить ТНВД? Я не знаю. посему Либо пользуйтесь моей инструкцией, но ну, естественно без косипурства. Либо пользуйтесь Ельзой. На Ку-5, вот, а он Ку-7 сейчас я купил, и у него ЦРЦА, по-моему, пишет мне, скинь мне артикулы, которые ты меняешь, э, фильтр масляный и пробку масляный. При установке нового ремня либо старого накидываем на шестеренки, максимально натягивая вверху, при этом следя, чтобы зубцы стали ровно в пазы в максимальной натяжке. Потом подпирая снизу, подпирая снизу, не ослабляя натяжки. Вставляем ролик. Не особо удобно делать. Если есть напарник, то естественно удобней. Но можно и сладить самому. Вставляем ролик. Еще раз убеждаемся, что зубцы на своих местах ролик вставлять неудобно точнее ролик неудобно вставлять болт в ролик можно воспользоваться зеркальцем потому что пока нагибаешься смотреть уходит натяжка ремня ролик вставляете в паз ограничителем как на картинке которая будет дальше притягиваете болт от руки не до конца пас под цифрой 2 доводите вверх по циферблату до часу потом опускаете вниз до положения часов три. Еще раз проверяете положение, потом программа рекомендует провернуть коленвал пару раз ключом и проверить положение натяжителя. Я же либо прокручиваю без топлива стартером, либо прокручиваю просто стартером, завожу потом сверяю тут дело на любителя закручиваем по динамику до щелчка ну и и все особо сложного ничего нет всем удачи всем успехов подписывайтесь на канал!